Верховный суд Украины отменил переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Верховный суд оставил без удовлетворения жалобу министерства культуры касательно переименования Украинской православной церкви Московского патриархата в русскую православную церковь в Украине и оставил в силе старое название. Информацию подтвердил управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата митрополит Бориспийский и Броварский Антоний. В документе сказано, что Кассационный суд согласился с доводами двух предыдущих инстанций касательно запрета осуществлять любые регистрационные действия, отмену регистрационных действий и записей относительно 267 религиозных организаций Московского Патриархата. Сохранить название позволили религиозным организациям и общинам, епархиям, монастырям, духовным семинариям, училищам и академиям которые подшефны Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата. При этом часть из них находится на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Регистрационным органам запрещены любые действия внесения сведений в Единый государственный реестр Киевской митрополии Украинской православной церкви Московского патриархата и ее структурных религиозных организациях до решения этого спора по существу. Кассационную жалобу отклонить. «Решение обжалованию не подлежит», — постановила коллегия судей. Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла закон, обязывающий Украинскую Православную Церковь Московского Патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской Православной Церкви. 22 апреля 2019 года Окружной Административный суд Киева остановил процесс принудительного переименования Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. 22 июля 6 апелляционный админ Суд Киева отклонил апелляцию Министерства культуры об отмене приостановки переименования Украинской Православной церкви Московского патриархата. Верховный суд Украины отменил переименование Украинской Православной церкви Московского патриархата. Решение обжалованию не подлежит. Спасибо вам за просмотры. Подпишитесь на наш канал. Всего доброго!